Так, добрый вечер, друзья. Меня должно быть слышно. Пожалуйста, дайте обратную связь, как слышно и как видно вам презентацию. Так, отлично, спасибо. Несколько человек. Так, всем спасибо. Сегодня очень много нас в комнате. Информация расходится просто молниеносно. Спасибо всем. Да, видно, хватит. Я вижу, что все нормально. Значит... Тогда делаем так. Подготовьте свои вопросы. Я в конце презентации на них отвечу, чтобы долго не затягивали время. Вот. И сейчас я разверну вам в полный экран. Чат я не буду видеть, можно не писать. А после презентации уже давайте оперативно будем отвечать на вопросы. Итак, друзья, друзья, как вы видели уже на видео, этой весной у нас стартует грандиозный холдинг, равного которого еще не стала история. Что это будет? Это будет компания, компания которая имеет 4 направления. Пока 4 на старте. Открываю следующий слайд. Это так называемый квадрат стабильности. Почему квадрат? Потому что 4 направления Потому что они взаимно друг друга поддерживают, взаимно друг друга обеспечивают и взаимно тесно очень связаны. Почему нет аналога еще в мире? Да, Потому что криптосистема, которая создана компанией и коин, который уже добытый, он реально поддерживается, реально обеспечивается другими направлениями компании. А именно это и бизнес, и социальная сеть, и маркет. Итак. Первое направление – это, конечно же, блокчейн. Блокчейн уже создан, криптокошельки тоже уже созданы. И в это же направление у нас будет входить обучение, именно академия, компания очень шикарная, криптокоины и биржи тоже можно найти к этому направлению. Выход со старта будет сразу на несколько бирж. Следующее направление, которое… Будет завязано, будет э, обеспечивать первое направление, это же, конечно же, бизнес-кроундфайнинг. Что это такое? Это аналитики компании, подбирают молодые э, перспективные бизнеса, которые продвигают какие-то технологические решения, но не находят э, финансовой поддержки со стороны государства и поэтому вынуждены искать деньги у частных доноров. Именно такими донорами и будут выступать компания и мы вместе с ней. Потому что нам будет предложено те бизнеса, которые будут отдать уже компания, и с помощью голосования мы будем отдавать свои голоса, свои лайки, даже ниже дальше вы увидите в этом, за какой-то бизнес. Какой бизнес наберет наибольшее количество лайков, тот и будет профинансирован. Ну и, конечно же, в этом направлении находится и платежный институт, который Разработан компанией, именно разработан, он нигде не скопирован, разработан, это ноу-хау, это ну, смесь платежного института, это децентрализованная биржа, это свой обменник, это своя внутренняя ну, какая-то биржа, это и действительно платежная система. Поэтому называется платежный институт. С помощью этого платежного института можно будет совершать операции по обмену денег и оплате в любой стране, не нарушая законодательство страны. Так это все интересно придумано и задумано. Третье направление компании – это социальная сеть, которая будет платить за активность. Значит, любой пользователь, который регистрируется, он автоматически попадает в социальную сеть. И за любые действия, которые будут проводить в этой сети, будет получать коины. Ну, конечно, не целые коины, это будут мили-коины какие-то или микрокоины, как там их уже будут называть. Но… Оплата будет происходить на 11 уровней в глубину и, допустим, если вы будете ставить лайк, выкладывать новость, там, э, менять фотографию, любое просто действие, за это вам будут начислять деньги. Э, третье направление – это маркет, это легальная торговая площадка. Здесь будет э, на этой площадке и происходить обмен наших биткоинов на другие товары, на другие услуги с помощью платежного института, разработанного компании. То есть ни одна криптосистема, которая сейчас продвигается с помощью MLM, не имеет такой поддержки и обеспечения другими реальными какими-то бизнесами. Здесь же, как вы уже увидели, криптокоины именно будут поддерживаться бизнесом, нетворком и маркетом. Кроме этого, компания инвестирует часть средств в драгметаллы что также будет являться обеспечением валюты. <клышлен> Следующий слайд. Так. Что такое криптокоин? Это криптосистема, основанная на реальных активах и гибридном майнинге Proof of Work и Proof of State. Эта компания представляет собой швейцарское акционерное общество, официальный значит на мае 2017 года. Оценочная стейк, стоимость на сегодняшний день 13,5 миллионов. Что еще отделяет эту криптосистему от всех других существующих на рынке? Вы знаете, что очень есть несколько популярных сейчас компаний, которые тоже продвигают криптокоины свои. Но, чтобы получить эти коины, мы сначала покупаем токены, потом ждем сплита, потом на сплите удвоение токенов, потом они уходят в майнинг, с майнингом уходят уже коины, делятся в это время еще и на сложность. И, в общем-то, эти коины еще нужно будет попытаться где-то реализовать чтобы получить прибыль в этой компании не будет никаких токенов не будет ни сплитов не будет сложности во время покупки учебного пакета мы сразу же получаем на свой крипто кошелек который скачен до этого сразу получаем коины и можем ими распоряжаться как захотим хоть друг другу переводите хоть обменивайте их на бирже на другие валюты, хоть покупайте товары, когда это будет уже реализовано. То есть коины сразу доступны уже вам к какому-то движению. Этапы развития компании. В планах компании создать миллион платных аккаунтов за три года. Естественно, при том ажиотаже, который создан на старте, я думаю, что этот миллион будет создан гораздо быстрее. Но это лично мои предположения. Вы видите на графиках такие диаграмки по датам, когда планируется красным это платные аккаунты и всего голубеньким пользователям. То есть к 2019 году, к маю, 5 миллионов пользователей и миллион платных аккаунтов. Но мы думаем, что это произойдет гораздо быстрее. Стартовый курс компании 10 центов. За полтора года компания планирует добиться роста минимум в 10 раз. Но опять же, если лидеры, которые здесь присутствуют, они видят, с какой скоростью сейчас у них устраиваются структуры, какой интерес эта компания вызвала у бизнесменов, у людей, у людей бизнеса и у инвесторов. Я думаю, что вот эти вот прогнозы сбудутся гораздо быстрее, чем, чем компания запланировала. Что будет толкать Венгу по... Начнем с пассивного дохода. В чем заключается пассивный доход инвесторов? Это самый основной, самый первый вопрос. Первое – это рост количества коинов. Так как после покупки пакета... Коины нам уже будут отгружаться на наш кошелек, и в кошельках будет происходить майнинг. Алгоритм включается от Proof of Stake. Если у вас, к примеру, эти все расчеты примерные, это просто для того, чтобы показать именно, как действует этот алгоритм. Например, у вас еще коинов в кошельке то через несколько дней вы получите две монетки, еще несколько дней, полторы монетки и так далее. То есть э, скорость добычи монеток будут исчисляться в днях. Если у вас на кошельке будет 10 тысяч коинов, то скорость добычи сократится до часов. И вы будете получать те же две монетки, но уже через несколько часов. Если в кошельке у вас 100 тысяч монет, то э, эти транзакции сокращаются уже до минут. И будут э, у вас уведомления выходить у добытых монетках каждую минуту. Второе направление пассивного дохода это рост курса коина. Первый, первая часть коина я специально немного видоизменил <как> этот слайд, потому что ну, компания закладывает алгоритм, при котором опять же какая-то часть коинов продается по одному курсу, а потом следующая часть по высшему курсу. Например. Я говорю, например, 500, значит, миллион коинов или 500 тысяч коинов продаться по 10 центов, тут же сработает алгоритм, и следующая часть продается по 20. Продается эти 500 тысяч, следующая часть 30 центов и так далее. Когда курс достигнет какого-то определенного порога, например, 60 центов, компания будет делать ампаратный выкуп. Опять же, это будет курс. И либо 20, либо 30, либо 35, либо 37 центов. То есть эти цифры, они условны за, какого, ну, по какому курсу будет выкупать компания. Однако они будут делать это постоянно и периодически. Такой алгоритм заложен в маркетинг, что компания делает обратный Ну и тут же третение на сайте будет о том, что следующий перспективный курс – это 70 евроцентов. И не все... Не все, конечно же, инвесторы захотят скинуть компании, слить, ну так называемым языком уже подозреваемов, слить свои коины компании по курсу, который она предложит. Потому что через какое-то время этот э, курс, который будет предложен компании к выкупу, будет в два или в три раза больше. Давайте. Далее. Это на этом слайде вы видите реферальную систему, э, реферальную систему компании. Компания предлагает щедрую реферальную систему на 11 уровней и 38% с 11 уровней выходит в сеть. Реферальная ссылка будет доступна после бесплатной регистрации. Уровни комиссии будут открываться в зависимости от величины вашего депозита, от количества приглашенных и от оборота структуры. То есть, например, здесь вы увидите... Начинается одна звезда, это пакет 250 евро, открывает вам три уровня. Но должно быть еще условие выполнено. Какое-то количество приглашенных, например, человека и оборот структуры ну, например, там тысячу или же пять тысяч евро. Тогда открываются три уровня и так далее. Максимально уровень 11 открывается, когда у вас личный депозит 10 тысяч евро. Какое-то количество приглашенных и какой-то оборот структур под вами уже сформировался. Здесь нужно учесть следующие моменты. Комиссии засчитываются только активным партнерам, То есть, если вы э, зарегистрируетесь, у вас будет своя реферальная ссылка, вы начнете приглашать партнеров. Они начнут покупать пакеты, а у вас пакета не будет. Вы никаких комиссий получать не будете. То есть только активные партнеры, только те уровни, которые будут открыты и будут засчитываться вам комиссиями. Это вы должны понимать. Следующий момент, он тоже касается как бы, реферальной программы. Деньги, которые будут поступать от реферальной программы оборота структуры, будут делиться в соотношении 70 на 30. 70% будет доступно на вывод, 30% на реинвест. В принципе, можно реинвестировать всю сумму или часть, но обязательно 30 должно идти на реинвест. Но компания нам предлагает политику гарантированного возврата наших денежных средств в течение 14 дней. То есть любой пользователь, который купил пакет, он в течение 14 дней вправе запросить обратно свои деньги и компания ему вернет. В связи с этим и реферальное начисление будут доступны через 14 дней. Это вы должны понимать. Не вывести эти деньги, не реинвестировать или купить на них пакет вы сможете только через 14 дней. Давайте к следующему слайду. Пакеты. Какие компании нам предлагают пакеты? Это от евро до 10 тысяч евро. И пакеты суммируются, конечно же. И участвуют в открытии уровней, так как я вам выше рассказал. То есть вы можете купить за 5 евро, потом докупить за счет структуры, но через 14 дней. Вот это но обязательно доведите в своих группах, чтобы люди понимали, что только через 14 дней они смогут использовать эти средства. Ну и естественно, чем дороже пакет, тем большее количество на этот пакет мы будем получать составляющих. Это и криптокоинов, это и Академия будет на большем уровне открываться, это и лайков больше, это будет больше главных поинтов. Это мы должны тоже понимать Компания предлагает бонус быстрого старта. Это когда в течение 30 дней партнер, который сделает оборот структуры от 5000 евро, получит 10% бонус быстрого старта, но не более 1000 евро. Этот бонус засчитывается также только с открытых уровней. То есть если у вас открыто два уровня, а под вами люди покупают в третьем, четвертом и так далее уровнях, то только с двух уровней и будет идти в зачет оборот вот в эти вот 5000 Ну и выплачиваться он будет через 30 дней после регистрации. То есть 30 дней вам дает компания, вы активно поработаете, кроме всех остальных комиссий, вы получите еще и бонус быстрого старта. Ну и, конечно же, бонусы от оборота структуры и личного статуса от 100 евро до миллиона евро. Максимальный чек в компании можно будет заработать при наличии всего лишь 20 даймондов в первой линии. Даймонд это партнер. Партнер с, ну, с каким-то определенным э, депозитом своим и с каким-то оборотом структуры. Даймонд это статус партнера просто. И вот таких вот активных людей со своими структурами достаточно 20 человек. Конечно же, компания не ограничивает. Их может быть и тысячу, и три, и пять тысяч в первой линии. Но именно, чтобы максимально, максимально использовать маркетинг программы, максимально доходно, именно нужно правильно выстраивать свою структуру. И вот на этом слайде вы видите, что Допустим, спонсор, вот этот спонсор, буква сверху сверху, выстраивает свою первую линию, вот они такие овальчики, и 20 человек достаточно, чтобы получать, получить, заработать максимальный бонус. Под ним первая линия, конечно же, строит свои структуры, создает свои структуры. Вот Когда-то они достигают определенных объемов, и этот партнер получает статус «Даймонда». Когда таких «Даймондов» будет 20, то спонсор, это вы, под вами, кто-то уже 20 даймондов э, сделает, спонсор получит свой максимальный чек. Но по пути к этому максимальному чек, естественно, будут производиться все выплаты промежуточные. Начиная от 100 евро, потихоньку вы двигаетесь по карьерной лестнице. То есть общая сумма может э, составлять где-то, там допустим, миллион 1 700, миллион 1 800 именно по этой программе, именно по этому бонусу. И чтобы правильно работать, э, учитывать и условия реферальной программы, и условия вот этого вот бонуса от оборота структуры, э, рекомендуется, рекомендуется, как выстраивать. У нас есть шикарная возможность, компания дает нам время построить структуры и использовать по максимуму вот те, те программы, которые она дает. Приходит, допустим, человек к вам, если вы ставите в первую линию к себе, уже сформированную, допустим, он говорит, я хочу, проинвестировать там 1000 или 5000 евро, вы его поставите в первую линию, вы получите 10% от его инвестиции. Но правильнее будет отправлять его в 4 пятый уровень своего нижестоящего партнера в первой линии, потому что по реферальной программе 5 уровень принесет вам 6 или 7%, куда он уже станет, реферальных начислений 6-7% и плюс еще бонус от оборота структуры. То есть эта инвестиция, эта инвестиция просуммируется в общий объем вашего партнера, он будет получать статусы и вы вместе с ним также будете получать бонус вот этот оборота структуры. Именно так и надо выстраивать, ну это правильно будет, у кого как получится, у каждого свои методы работы, но правильнее будет именно вот так вот и делать.